И внутри Ромады отель управляется отелем Винхам Ромада Бан Винхам Вот такой вот холл здесь интересный Просторный Это бывшая гостиница Ленинград Построена еще в советское время ну, Посмотрим, что внутри у нас Как обычно У нас ресторанчик такой красивый Насколько мест здесь получается? Места. Да. Вот такой зал у нас спортивный здесь красивый. У нас молодые спортсмены есть, которые занимаются. Вы вот здесь? А, да, очень давно уже. Сперва добро уже наш Irish uh pub. -huh. И у нас есть там, кухня европейская. И вкус индийской кухни. Uh -huh. У нас бар работает да, кухню сегодня почти. Uh -huh. И, как видите, у нас есть коктейль и меню тоже. И, по-прежнему, на наше местное время тоже. А много гостей по ночам? Да, много. по ночам много. Ну, ну, то есть здесь, здесь атмосфера очень такая. И спахнет теперь совсем индийским? Немножко Футбол смотрели? А мы же выиграли Италию Ну да то бар Круглосуточная работа Отлично Одиннадцать этажей, номеров сколько всего? 120. 120 угу. да. Отлично. Большое спасибо вам Если за вам, экскурсию. Да. Очень приветливо. Показали все. Приятный отель. Спасибо. И мы будем, наверное, наслаждаться уже с гостями. Здесь. Я тоже. Спасибо Отлично. большое. Спасибо. Всего доброго. Поселала Ромаду. Вот такая территория здесь. В принципе, тихо. Отель вы сами видели. Приятный. Сейчас 33 градуса Здесь, в принципе, комфортно